Многие из вас задумываются о текущем состоянии окружающей среды. Мы тоже. Именно поэтому мы разрабатываем приложение Клево. Давайте посмотрим, как это работает. Один пользователь отмечает на карте место, где есть объекты, подлежащие утилизации. Фотографирует их, добавляет описание. А другой находит их и отправляет на переработку. Выглядит довольно просто, не так ли? Кроме того, в Клево... Вы сможете найти пункты по приему вторичного сырья в вашем городе. Мы ищем людей, которые хотят внести свой вклад в развитие проекта по всему миру. Присоединяйтесь к нам, ведь только вместе мы сможем очистить планету.